Спасибо, во-первых, большой Круп, потому что, как всегда, они выбрали достаточно интересную тему. Для нас клиент-сервис это одна из самых насущных тем, с которой мы сейчас больше всего работаем, потому что мы в сфере здравоохранения, мы в медицине, в стоматологии. Напрямую мы связаны с клиентами, как, наверное, никто, потому что у нас нету бэк-офиса, у нас все по фронтлайне находятся ежедневно. Поэтому, конечно, сервис – это основное, чем мы занимаемся, помимо, конечно, качества предоставления наших услуг. Что было очень хорошо и что было очень важно, это услышать опыт таких больших украинских компаний, как там Киевстар, например, Счетбанк, Синева. Нам тоже сфера здравоохранения тоже было очень интересно, Потому что мы прекрасно понимаем, что если в, за рубежом, там, в Европе, в Штатах, да, тема сервиса она зарождалась и очень была актуальна в 70-е и 80-е годы, то в Украине, к сожалению, это только вот-вот только началось лет 5, пять, да, скажем, в среднем лет пять-семь назад. Конечно, мы понимаем, что мы такие еще на первом этапе, но так как, с другой стороны, у нас достаточно молодая страна, то и эта тема, она тоже есть достаточно молодой. Поэтому я считаю, что э, именно эта конференция, она неоценима, потому что на пути развития, в первоначальной стадии, необходимо все больше и больше таких вот информационных поводов, чтобы собрать, во-первых, компании, которые уделяют внимание сервису вместе, во-вторых, э, послушать опыт именно украинских коллег, который здесь был.